С начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии, представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции много нам рассказывают о тяготах под контрольным умеренной оппозиции. Особенно ярко это наблюдается при освещении ситуации вокруг города Алеппо. С каждой недели, по подсчетам западных политиков, среди боевиков в этом городе оказывается все меньше террористов и все больше так называемой оппозиции. Ей срочно, как они заявляют, требуется гуманитарная помощь. А теперь факты. Сегодня с 12 часов 21 минуты до 12 часов 30 во время приема местных жителей медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России Валепа подверсия подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя одна российская военнослужащая, медик, погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам. Сейчас все террористы Аннусры как нас убеждают западные коллеги, зажатой сирийской армией в южной части Восточного Алеппо. Они не в состоянии оттуда наносить такие прицельные удары. Не всяких сомнений, обстрел вели боевики оппозиции. Мы понимаем, от кого точные данные координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики. Поэтому вся ответственность за убийства и ранения наших медиков, оказывавших помощь детям Алеппо, лежит не только на непосредственных исполнителях, то есть в боевиках оппозиции. Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпистовал и вооружил этих зверей в человеческом обличии, назвав их для оправдания перед своей совестью избирателями оппозиции. Да-да, на вас, господа, покровители террористов из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований.